так длинный видос получится мужики потому что он снимался кусками частями склейка склейка склейка вырезание давайте сейчас распаковочка посылки дополняшка так сказать к этому станку ну покажу что тут по мелочи доработал Ну стало намного веселее и вот честно скажу почему сразу так не делать я не знаю покажите этот видос китайцам господа Продавцы, покажите видос китайцам, покажите, закиньте туда им на завод. Народ требует, скажите, требует доработок нужных. Элементарные вещи. Просто, просто. Друзья, всем привет, с вами Санек. Сегодня я хотел снять обзор на этого китайца. Но обзорчик, конечно, с меня еще тот я на своей волне вот, поэтому в этом видосе доработки улучшайзинг на мой взгляд плюсы, минусы и ответ на комментарий популярный с прошлого видео с распаковки где брал почему именно такой вот, почему не другой кому интересно Смотрите видос до конца, возможно, кому-то пригодится. Погнали! Так, друзья, ну сразу, сразу хочу предупредить, видос будет длинный, поэтому, кто кушает, приятного аппетита! Наберитесь терпение, сделайте чайку, кофейку, может кто-то что-то покрепче предпочитает. У меня, кстати, сегодня день рождения, поздравления принимаются. Один из популярных комментариев, почему, ну это комментариев из прошлого видоса, из видоса про распаковку, где-то вот вверху будет подсказка, кто не видел, перейдите. Почитайте комментарии и поймете, о чем я сейчас буду говорить. Поговорю я совсем чуть-чуть. Вот, вот так вот. А потом буду показывать, что я здесь доработал, что я тут улучшил, допилил напильником. Ну без этого никак. Почему не наш советский станок? Я уже как-то говорил тоже в одном из видео: что не нужен мне большой станок. Понимаете. Я, у меня хобби есть, хобби делать мини трактора у меня нет конвейера, у меня нет потока, сюда ну, не влазят барабаны, ну и что, ну не влазят там эти э, тормозные э, диски, да? дай бог с ним, это разовая операция, я могу поехать до токаря, он мне сделает, проточит тот же диск, тот же барабан, я сам даже эти барабаны проточу, поставлю на мост и вручную его проточу. Не составит большого труда. Я показываю, как это делается. Вот. Вся остальная мелочевка. Она просто занимает кучу времени. Мелочевка. Мужики, вы слышите меня? Спасибо. Куча просто на авито продается. ТВ-шек. Четвертых, седьмых, шестнадцатых. Я мониторил, я не знаю, месяца два или три эти цены. А то, наверное, еще больше. Наверное, с Полгода это точно цены на Авито. Думал, может, как выстрелит какой-нибудь станочек интересный, большой, да, большой. Но нету их. Их просто нету. Хороших нету. А вот эти все тв они стоят. Смотришь, стоят, стоят и стоят. Кто ответит, почему они не продаются? Я тоже не знаю на это ответ. Поэтому, если кто-то знает, ну, напишите, почему ТВ-4, ТВ-7, ТВ-16 какие там еще тв стоят мертвым грузом на на Авито. Первый плюс это компактность этого станка, мужики. Я себе его брал, потому что он малогабаритный. Хоть он и самый большой в линейке подобных станков, это вот какой он там, ВМ-210В 800 есть поменьше, есть 600, есть 400 400 это вот вот так вот, если его так отпилить, это будет 400 между центром и губами 25 сантиметров заготовка помещается в 400 вот если здесь я отведу заднюю бабку назад вот так вот и поставлю ее по краю вот здесь между центром и вот началом губы заготовка 65 сантиметров влазит 800 это снять конус снять патрон и вот это вот расстояние будет 800 вот так вот китайцы меряют они бы еще замерили вот от края рукоятки и вот от выходного вот этого отверстия. И еще написали вот этот размер. Ну, это маркетинговый ход, так сказать, я так понимаю. 800, там 400, без разницы. Я взял самый большой. Потому что, ну, показалось мне, он будет немножко удобнее для меня. Кто-то говорит, слабая рама. Слабая рама, там... Что там, станина, еще там куча всего. Да это хоббиный станок, мужики. Ну, хоббиный станок. Ну, как вы не понимаете, я не знаю. Второй по популярности комментарий из прошлого видоса. Где брал? Сколько стоит? Почем брал? Сколько доставка, мужики? Ну, я уже отвечал на этот вопрос кому-то конкретно. Ну, и коммент-комменты ж никто не читает. Точнее, ответы. Вот, как паралисы вот эти вот. Человек 200 написало, что они тупые. Ну, я сам вижу, что они тупые. Спасибо вам за комментарии. Еще раз. Так и там. Ну, опуститесь вы по... Вниз... Почитайте, есть где ответы есть на комментарии мои возможно там есть нужная информация вот я писал уже цену О. давайте сделаем проще я закреплю ссылочку в комментарии вот самый первый комментарий это будет ссылочка на сайт где я брал этот станок я его не из китая заказывал зайдите посмотрите цены Посмотри, доставка мне обошлась деловыми линиями до Краснодарского края из Москвы, 2600. Ездил я в город Ейск. Заходите, смотрите, читаете характеристики, понимаете, я не буду их рассказывать здесь. Это можете сами изучить всю информацию, я не знаю. Если человек интересуется какой-то конкретной вещью, да, какую-то покупаете вы машину, допустим, Перед тем, как купить машину, вы уже про нее все знаете. Да? Какая там модель, сколько она там литров, сколько она жрет, какие у нее слабые места. Вы тоже об этом все знаете. Так вот, друзья, я тоже изучил все характеристики этого станка перед тем, как его купить. Кстати, не переключайся. Сейчас я с экрана пропаду. Будем от первого лица снимать распаковочку улучшайзинг и все остальное все еще впереди изучил все характеристики пересмотрел кучу обзоров, кучу видосов я знал, что рама там бетонирует по самую заднюю бабку можно сказать, вот так вот, все вот, так вот чуть ли там арматура бетон виброплита, там, чтобы пузырь из бетона ушел мужики ну, не я не собираюсь превращать, из него там 16К20 делать. Здесь все равно не получится. Как бы там все это дело не, не выглядело там, я не знаю. Итак, друзья, хотелось бы подвести итог перед второй частью видео. Высказать свое личное мнение по данному экземплярчику. Я бы ее сказал, такой вот станок балконного типа. Я не знаю, верстачного типа. У кого маленький гараж, у кого маленькая мастерская. Отличный вариант вообще, я не знаю. Кто думает по поводу вот такой вот штуки, решать только вам, мужики. Вы должны знать о нем все перед покупкой. Все плюсы, все минусы и быть готовым ко всему. Да, и не забываем, что оснасточка для него тоже стоит денежек. Так что готовьте еще треть от суммы самого станка на ДОПы. Погнали вторую часть видео смотреть. Пришла, мужики, посылочка. Вот в аккуратно днюху. Дополнение к этому токарному станку значит, с того же сайта, где и заказывал. Давайте посмотрим. Единственное, что я попросил Вес, кстати, посылки 9 килограмм 200 грамм Единственное, я попросил отправить не деловыми линиями, а транспортной компанией СДЭК. Люди отправили, никаких проблем. В общем, здесь три коробки. Вот, Давайте начнем сейчас с самой маленькой. А точнее вот без коробочки ремешок запасной ремешок вот сюда, на всякий мужики, случай. Маркировка ее, конечно, плохо видно. Микро В. 150 Джей. Пускай будет сверлильный патрон под конус Морзы B16 от миллиметра до 13. Вот так вот он выглядит. Маркировочка на патроне. Кому интересно, вот такая. Губюхи сходятся в самый, можно сказать, ноль. Вот по сравнению, который лежал в коробке. Здесь у него идет полтора-тринадцать. Здесь от миллиметра. Давайте откроем коробочку No Name Вообще без надписей Без ничего Ничего здесь нет Так, ну а здесь Вот такой вот кусочек пенопласта Вот Другой кусочек С другой стороны Сейчас все это дело достану Распакую, посмотрим Так, мужики, ну а в коробке Находилась вот такая вот Штука Называется фрезерная приставка к токарному станку. Она даже в цвет. <свят> Прикольно. Вот. Ставится за место вот этой штуки. До сих пор не знаю, как называется. Я его купил чуть больше недели назад. Видели, да? Да, конечно, видели там уже. Просмотров просто капец. А комментариев там настрочили, что резцы тупые. Вот эти вот. Что их нужно точить. А никто не сказал. Умничают там, капец. Ну, я знаю, что вы, ребятки, специалисты. Ну, хотя бы кто-нибудь подсказал. Тут нету нуля. Зажимай нулевой, нулевой, зажимай. Кто-нибудь вот, кто бы написал, что э, нулевой, вот этот винт, он находится напротив первого. Между, в аккурат между вторым э, и третьим кулачком. Вот, нулевой, вот этот, как он там называется, э, винт. Вместо того, чтобы тут вот подсказали бы, чтобы вот, вот, вот тут, Сань, вот этот вот, вот, он и есть нулевой, если нету меток. А тут такие все прям специалисты перед монитором или перед телефоном. В общем, приставочка ставится за место вот этой штуки, она откручивается, ставится, и можно будет до да тот же самый шпоночный пас нарезать, зажать фрезу. Тупо нарезать на валу шпоночный паз и где-то какие-то шкивы. до да любое продольное, так сказать, отверстие. Вот эти губы, они а, раздвигаются. Можно даже за место них сюда, я смотрел, некоторые прикручивают тесы. Вот, от сверлильного станка. И прекрасно а, тоже ими зажимают. В общем, такая еще будет приблуда. Не знаю, зачем, но будет. В работе мы, конечно же, ее увидим <свят> на этом станке. Так, ну и самая, мужики, большая коробка. Сейчас я ее открою и сюда тоже заглянем. Так, ну а в коробехе, мужики, четырехкулочковый самоцентрирующийся патрон. Маркировочка, кому интересно, к-12, 125. В комплекте три винта идут. Это, скорее всего, крепежные, вот сюда винты, ключ и четыре обратных кулачка. Этот патрон, маркировочка к 11 125 на три кулачка. А теперь, господа, все знайки. Объясните мне э, тупому, неграмотному, вот, начинающему, э, так сказать, токарю. Но ну, если это мягко говоря, да, вот где здесь нулевой винт? Их здесь два. Надписей нет. Один стоит с одной стороны, другой стоит с другой стороны. Где здесь нулевой вот этот винт? Так, друзья, разобрал амортизатор э, старенький. Сейчас еще даже один э, лежит на верстаке. Разберу так, чтобы перепровериться. В общем, зажал его. Пытался э, как-то показать вам на старом у меня штоке. Но он, я ему по нему уже стучал. Тут забитый. Вот гайка. Тут есть зазубренные такие забои. Вот они. У них прекрасно видно. Ну, не было у меня станка, поэтому не было необходимости его хранить в целостности. И с Вот новенький шток. Только-только из корпуса. И вот бабышечка туда в патрон. Тут кольцо. Не знаю с какой машины. Не с нашинской. Потому что нашинские вот. Тут длиннее штуки. Этот какой-то короткий. В итоге что? От губёхи до сюда. по 20 сантиметров получается. От края губы. Это 19 там, с копейками почти двадцатка вот помалу сейчас дам сколько это возможно тут даже не отображается но двигатель работает и вот она здесь уперта выставлена на ноль и вот такой вот результат показывает на 20 сантиметрах одно деление я считаю нормально для 26 оборотов Я считаю нормально Куда мне еще точнее Я часы не ремонтирую, мужики Я делаю мини-трактора Поэтому Мне вот, вот эти вот Вот эти вот Даже вот эти вот вещи У меня даже держателя нет Для него Ну, нету На магниты вот взял На неодимовые Чисто вот показать приклеился вот такие вот показания показывает вот эта вот штука как там она называется да нет у нее название made in USSR. а я не знаю как называется так дальше поменял друзья штук этот снял поставил другой вот юбка с которой стояла Сейчас вот с другой юбкой стоит. И максимально его выдвинул. Схватил за самый край. Вот здесь вот. вот также отвел на 20 сантиметров. Ну, потому что ну, там было 20. И здесь сделаем 20. Просто посмотреть. Вот. Это вот штоки я только что разобрал. амортизаторы, повторяюсь. Вот. минималочку дал. И на том же самом расстоянии, друзья, те же самые показания. Я думаю этого более чем достаточно. Ну зажал заготовочку вот сюда. Сейчас вот сделал несколько проходов. Один и второй. Чистота обработки. Только сейчас вот пальцами за лапу. А так меня устраивает. Давайте сейчас разочек пройдусь и покажу стружку вот такие вот длинные получаются стружки вот Я не знаю это она спираль метра два с лишним другая чуть покороче вот такие вот выходят она ее оборвала. Вот тут запутляла на вот такой короткой заготовочке. ну это не заготовочка, это чисто показать, как точит, как точат, как точат вот эти резцы. это я поставил не желтые на пайке, вот эти а темные. вот. а эти, эти писали мне, точи, точи, ребята, нечем точить, поэтому лежа ждут своего часа, всему свое время, как говорится. Вот еще вот этот бесящий монитор с цифрами, да? Что, что за цифры? Ну, скажите, вот я запустил станок. Вот я стою, вот как я должен стоять, вот в рабочее положение. Чтобы их увидеть, нужно либо мужики отойти, либо, либо вот я на уровне глаз вот так ставлю, смотрите. Что тут видно? Ничего не видно. Либо вот так вот присесть. Такие приседания. Такие, раз, два, раз, два. И вот так вот в течение дня. Раз, 200, 300 присел, ноги поднакачались. В общем, вот этот бесящий монитор переношу на место вот этой кнопки, чтобы он, вот стою на уровне глаз, телефон. Как раз смотрит вот сюда. Прекрасно будет видно. Кнопки я замерил его. Вот замерил. Вот, это, вот этому переключателю никак не мешает. Как раз сюда вписывается. А эту кнопку перенесу вот сюда. То есть открыл, включил, тут же и отрегулировал, и посмотрел. Почему сразу так не делать, я не знаю. Я понимаю, что китайцы все маленькие, они вот на вот этом вот уровне находятся, вот, вот такие вот, вот, им все видно. Но я не маленький, и люди есть еще повыше, чем я. То есть, стоя у станка, вот тут вообще ничего не видно. Ну вот, друзья, совсем другое дело. Кнопочку поставил за место дисплейчика она как раз в это окошко встала, с той стороны приклепал лист оцинковки, вот с этого же профиля у меня обрезки оставались, кусочек вырезал, приклепал, разметил, вырез, высверлил, значит под кнопку, чтобы проходило все, просверлил, закрепил, вот она как раз сюда отлично стала, ну здесь вот краюшечка, Немножечко набегает, но я ее болгарочкой. Так, чтобы она не упиралась вот сюда. Там подработал. Все. Удобно. Включается. Включил тут же. Тут же вот и сразу регулятор. Вот она цифра прямо перед глазами. Вот я держу телефон на уровне глаз. То есть я сейчас смотрю через телефон. Я даже эту цифру прекрасно вижу. Со стороны цифру, мужики, видно. Вот, вот стоя даже вот, вот здесь, вот, да, вот, возле, возле окна. вон она цифра. Ее видно. Не надо не приседать, не наклоняться, не нужно быть ниже ростом. Она перед глазами. Ну, выключатель этот, переключалка. Осталась ей, как бы пользуюсь, да, ну, от случая к случаю, а так вот, на постоянке. Отсюда цифру, мужики, также видно. Ну здесь, если кто-то будет стоять, наблюдать рядышком, то пожалуйста. Ну офигенский. Тут же можно и остановить станок. Запустить. Ну удобно стало. Ну почему сразу так не делать, я не знаю. Ну, господа китайцы, ну немножечко-то присматривайтесь к людям в самом-то деле. Так, следующее, что я сделал, это поставил все шестерни, мужики, ровно, будем так говорить, чтобы они у них зацеп был 100%. Здесь пришлось подложить шайбу. Чтобы ее сдвинуть немного. Вот. Здесь, под этой шестерней, вот здесь стоит втулочка. Пришлось ее проточить. То есть, вот так вот ее снял. Э и втулочку проточил, мужики. И, чтобы ее зажать в патрон, пришлось проточить кулачки. Вот сейчас стоит здесь э заготовочка. Кулачки проточил я здесь на 3 мм. Ну, это не только эту можно ставить, любую, другую, но с упором. И все получилось у меня, мужики, прекрасно. Теперь зацеп стопроцентный. Ну, Зазор ставил через тетрадный лист. Так, задняя бабка, вот снятый конус и вот так вот в полностью закрученном состоянии у меня э, торчала ну, торчал вот это тут, вот, как его называть, гнездо а вот это. В общем, выкрутил, перед этим замерил, 4 миллиметра. Зажал в патрон, 4 миллиметра с задней стороны сточил. Теперь она у меня, мужики, прячется практически полностью. Да не практически, вот буквально тут чуть-чуть остается. Так, зачем я там сделал? Для того, чтобы выталкивало конус Морзы. А некоторые скажут, а он и так выталкивает. Вопросов нет. Но я захотел, чтобы у меня конуса начинались работать с деления 0. Я их все поподрезал, поподрезал, чтобы они у меня начинались с нуля. Это конуса. Вот, ставлю на ноль, смело могу подвозить и видеть насколько я его выдвинул, да, ну мало ли, ну ладно, это конус, ну сверло, давайте его поставлю сверло. Вот патрон, не сверло, говорю, патрон также подрезанный, вставляется, отводится на ноль и с нуля можно начинать, ну соответственно здесь тоже можно подвести до нуля чтобы ориентироваться не только здесь, но и здесь. Здесь удобнее намного для меня. А подрезал я вот это посадочное, для того, чтобы оно его выталкивало. То есть оно глубже заходило. Если я там ошибся с подрезкой конуса, то оно его все равно выталкивает. Вот и все. Элементарно. Все просто, мужики. Вот они эти проточенные мужики губёхи снаружи. Офигенно получилось. Значит, зажал, зажал, зажал, где-то уже убрал вот шайбу, вот эту проставочную, вот таким вот образом одел, разжал и потом проточил вот здесь. Точил ориентировочно, как говорится, на глаз. Я имею в виду. Вот, до края дошло. Вот, и все. И, я думаю, этого достаточно. Тут зуб, соответственно, сточился, передний. Где это там? Ну, ничего страшного. Работать будет всеми остальными. Это для того, чтобы вот как раз таки вот эту втулочку сюда ее ставил. Поджимал конусом, немножечко ее обрабатывал, сколько мне нужно. Потом конус отводил, точнее заднюю бабку. И уже резцом ее спокойненько дорезал. Вот такое вот запчастюлино, а спокойно зажалась ровненько. Вот как-то так. Ну это для таких вот мелочевочки. Повторюсь, здесь 3 миллиметра. 3 миллиметра. Дальше следующее. Знаете, да, что пришла вот эта вот приблуда. И чтобы ее поставить, нужно сейчас вот эту штуку. Она же очень классно крутится. Сейчас я ее, наверное, сдвину, а потом включусь. О, наконец-то согнал. Капец неудобно. Чтобы вот повернуть ее под нужным углом. Нужно ее больше половины отогнать назад, чтобы появились вот эти два винта, которые нужно послабить, поправить, ну, поставить так как нужно, вот, туда-сюда там, затянуть, потом ее загнать обратно, да. Вот эта шкала, это пластмассовый кусок. Как один человек сказал, это показиметр, он показывает погоду. Вот за окном идет дождь. Смотрим. Точно. Совпадение стопроцентное. Вот. Поэтому поэтому по казиметру ориентироваться не стоит. Только чтобы вернуть его обратно, это угольник, который должен на днях у меня появиться. Как он там называется? Поверочный. Вот. Я думаю, понятно. Сейчас я ее загоняю обратно. Задолбался маслать. Маленький кружечочек. Еще вот это мешает. Еле-еле. Душа в киле. Вот, я вот такое вот мое рабочее положение. Не знаю, правильно нет. Ну вот. Здесь вровень. Вот здесь резцы как-то там. Что я сделал? Я упростил вот эту вот задачу. Я засверлил малую продольную под те болты. Они находятся под резцедержкой. Два отверстия, мужики. Вот они, на 8. Совпадают точно там, где находятся эти болты. Остается только вставить ключ, отпустить, повернуть так как надо, затянуть. Но болты не вывалятся. Потому что там, чтобы они выходили, нужно отверстие на 10, но я ставил на 8, никаких проблем. Плюс вот эта идержка закрывает, стужка туда не попадает. Не надо лишний раз маслать вот эту ручку. Вот, как-то так. Сейчас покажу. Так, ключик, шестигранник, там болты тоже шестигранник. То есть попадаем, отпускаем одну... Один болт. Отпускаю другой болт. Я не боюсь. Я потом поправлю это все дело. Ставлю так, как мне нужно. И затягиваю. Все. Накидываю. Э, рест... Не туда попал. Ставлю рестриджку на место. И работаю, мужики, смело. Без лишних манипуляций. Вот здесь я этот убрал. Язычок. Ну реально мешается. Вот чтобы вот промазал там резец, да, ну чуть-чуть там бы вернуть назад быть чуть чуть-чуть, да, там. Ну, по всякому тут бывает ситу ситуации. Короче, достал я пружинку, язычок он положил. Ну, по мне так лишняя з -з запчастюлина. Вот она. Больше рассказывал и показывал. И на место прикрутить. Под каким-то надо углом, грубо говоря, я не знаю. Вот, также работать можно. Но при этом уже резец можно пускать под каким-то определенным углом. Ну, какие-то конусы точить, я не знаю. Быстро? Быстро. Удобно? Удобно. При любой положении резцедержки болты... А, точнее вот эти отверстия не, не открываются. То есть мусора там мужики, не будет. Также можно ее и снять. Поставил ее под обычный пока угольник. Ничего в этом страшного не вижу. Вот для этого она и сделана, для того, чтобы ее крутить, вертеть как хотеть. Все, не надо лишний раз вот эту э, штуку маслать я лозить. Остается вот поставить сидержечку. И... Также, мужики, вот удлиненная гайка. Туда зажимать, ну как бы не варик, да? Тут не остается места на разгуляться. подвел поджал зажал зажал Ну это так на про на пробу гаечка 3 миллиметра туда зашла остальное все поле гуляй не хочу цифры видно Ну, чем не красота? Зажимается вот так вот. Да, будут какие-то там неточности. Но мне не принципиально. Ну, вот, друзья, элементарно простая операция. Да? Удлиненная гайка была. Грани проточил до определенного момента. Ну, можно было еще меньше, ну поставил пока так. Все, вот она, запчастюлина, можно сказать, да, получается. Где-то можно засверлиться, вставить, а с этой стороны притягивать. О, сколько резьбы, такая втулка с резьбой. Ну можно было сточить и больше, да. Ну теперь можно ее развернуть, зажать и доточить. Остальное никаких проблем. А можно так оставить. Почему бы и нет? Вот такие вот втулочки из гаек получаются. Это вот 16 гайка. Это вот гайка двадцатая. Это самый минимум, который можно оставить. Можно теперь куда-то их завтулить. И нормальная втулочка с резьбой где-то вварить. Вот они, 3 миллиметра. Так же точно и здесь, мужики. Все элементарно, просто. И еще раз повторюсь, для хейтеров, наверное, они меня любят. Проточка в кулачках для мелочевки. Понятное дело. Для габаритных крупных деталей есть обратные кулачки. Снял кулачки, поставил, мужики, обратные. И они что, правильно, позволяют зажимать более габаритные детали для их дальнейшей обработки. Вот такие вот мужики дела. Так, мужики, ну закончил еще <смех> переделку одну. Это капец. Короче, щиток вот этот отодвинул назад. Вот здесь оно крепилось вот это крепление. Вот на край а, коробёхи вот этой. Но не дальше вот того а стола получилось. Ну, ориентировался вот по краю. И опустил вниз и прикрутил полностью к поддону, чтобы вот туда вообще ничего не сыпалось. Вот. Сразу добавилось место. Вот тут. Добавилось. Вырезал тут аппендицит вот этот, который, ну как вырезал, ножницами разрезал здесь, а остальное отломалось. Тут на сварке было на, две, на двух точках. Вот, где он тут кусок этот валялся. Вот они, тут две точечки было. Вот. Но его уже не хватает, я его использовал, сделал вот сюда такую скобу. Там на то место прикрутил, ну а здесь вымерял и развернул, чтобы удобно было с вот этой стороны ключом закручивать и попадать. Ну и здесь придержать, там отверткой. Все, сразу стало намного веселее. Надо выгребти, выгреб, вымел, я не знаю. Вот здесь вот рукояткой уже не бьюсь, а вот это ребро. Она стояла вообще рядом. Сейчас туда ушло. И чуть ниже стало. Буквально, не знаю, прилично ниже стало. Без этого аппендицита теперь э, вот этот суппорт до конца э, доходит. О. Там за с, защиту согнул самодельную. Вот такая она. Это чуть ошибся вот здесь. Вырезал ножницами по металлу. Вот, добавил, теперь она там вровень. Щелей вообще нету. Это ставится в поддон. Вот так вот. Вот так закрывает полностью двигатель. Но там еще немножко вот тут изогнул, чтобы она плотно прилегла. Вот где она? Вот она, Я гиб. Тут она в сторону, э, мотор стоит. Вот до мотора дошло, здесь пришлось согнуть, чтобы прикрутить без щелей. И все. Вот так вот получилось. Ну, до конца можно было до конца ящика сделать. Ну, я попритягивал, чтобы вообще тут капитально было. А здесь она просто к станине прилегает. Под самый верх, тут до самого низа, обошел. И все. Ну там если щелочки вот такие есть. По сравнению с тем, что было, вот такие щели, мужики. Это щелочки. Тем более компрессором с этой стороны все продувается. Но крупняк туда вообще никак не попадает. Офигенно получилось. Вот это вот. То, что нужно. Сразу место добавилось. Капец. Капец добавилось место. И виднее стало. Она загораживала свет. Свет с окна, а сейчас вообще видно стало, прям четко. Так, ну и последний, как говорится, штришок на сегодня. Это я сейчас заменю вот эту ногтегрызку. Реально под достала. Мало того, что она постоянно вот это откручивается и болтается, так еще зажимает ногти между болтами. Вот тут, вот. когда начинаешь либо откручивать, либо закручивать. Ну, реально, на ногтегрыска, мужики. Я ее уже изготовил, новенький. Вот этот э, винт. Вот такой вот он получился. По сравнению вот с тем, что было. Вот так, если поставить, да, для сравнения. Да, вот так вот. Вверх к И выше, и дальше. Это э, тяга. Сейчас покажу откуда. И гайка. Удлиненная. Десяточка. Варил просто сверху на гайку. Положил, когда выточил ее. Положил. Приварил и обработал. Получилось вот так вот. Из шестиграней. Переход в кругляк. И на утончение. Шар остался родной. Это вот такая вот тяга. Не знаю. С автомобиля. То ли с рулевой рейки. Короче, с ходовки какая-то штука. Они разных модификаций, моделей. Короче, насобирал тогда на металлоломе как-то. Вот и пригодилось. Все. Зазор два пальца. Спокойно можно браться. Я не знаю, как показать. Хоть так, хоть так. И рычаг удобный. Изгинать ее не буду. Вверх. Не вижу смысла. Даже вот упор можно упереться и подтянуть нормально. Вот. Точил конус. Вот он конус. Это проточный конус. На показиметре поставил одно деление. Сдвинул. Не знаю сколько это градусов. Вот. Выставил и вот этой штукой прогонял. От шарика вот так вот. От шарика и туда, туда, туда. И получился вот такой вот, мужики, конус. В общем, мужики, не удержался. И сделал еще сюда рычаг. Это сделал вот давно. Я стою, гуляюсь. Заменил внутренний этот гужончик. Вот такой маленький Постоянно откручивается. Вот он. В коробежку помещается. Под шестигранник. Фигня полная. Поставил он снаружи, мне не принципиально. Затянул, зато там резьбы вот так вот по телу прошло и притянулась вообще капитально. Все, не дальше. Вот этого, эту я согнал сюда, до упора, посмотреть как это выглядит. Ну мало ли что, все из такой же э в билиберде не Ну чуть другой. Шестигранник вот оставил. Вот Заодно ключом удобно затягивать. Это уже наглухо приварено, откручиваться не будет. Просто проточил прямо, да и все. Ну и шарик здесь чуть побольше. Все. И выбивать удобно, она вот под рукой. Не надо ее там щупать, искать. Вот она родная. Вот насколько длиннее стало. И удобнее. 12 сантиметров. Вот так вот от края до, до сюда. Резьба не считается. И вот это тоже 12 сантиметров. Мне как раз. Вот. Шарик между пальцами поставил и все. Включай, выключай. Офигенски получилось. Не надо ее щупать, ничего. Вот она. Тут же работаешь, тут же ее и подаешь. Дисплейчик вообще в тему вписался. О, включил и пошло работать. Глядишь, там подошло просто рукой. Выбил и все, все под рукой, все, теперь точно все, всем пока.